Здравствуйте! На седьмом канале программа «Живые мысли» я, Сергей Ким, с моими гостями. Мы будем разбирать ситуацию, которая возникла при строительстве первой в Красноярске многоуровневой, но ну, вообще, если точно, двухуровневой транспортной дорожной развязки. Она строится на перекрестке очень напряженном. Это один из самых сложных транспортных узлов улицы брянская вторая брянская там же недалеко калинина и Майорчика, и это выезд на город из города проспект как называется проспект имени котельников проспект имени котельникова это вот выезд из города в сторону емельянова и там есть мост который как раз соединяет эту вот улицу калинина Майорчика, и вот это вот транспортное кольцо и вот сейчас там возникла очень серьезная ситуация этот мост закрывают причем закрывают на 8 вы не поверите верите, месяца. Можно ли э, вот как-то разрешить эту проблему, чтобы строя новую развязку, заботясь о том, чтобы этого узла не было, не создать на полгода, больше чем на полгода, проблему э, бесконечно сложную еще для автомобилистов. У меня сегодня представитель администрации города, заказчик этих объектов, специалист департамента э, э, городского хозяйства и от всех, э, Юрий э, э, Шелипанов, и от всех автомобилистов города, от всех красноярских автомобилистов у нас сегодня Павел Стабров, мы попозже э, представим поподробнее, но вот, Юрий Владимирович, прежде всего, вы выбрали окончательный вариант, как будет организовано там сейчас движение? Да, на сегодняшний день была выбрана схема утверждена рабочей группой. Работа над этой схемой происходила начиная уже на, с конца 2014 -го года и перешла уже на весь январь. Весь январь еженедельно в состав рабочей группы, куда входит 12 человек. Хорошо, мы об этом будем говорить подробно. Кто там Сейчас это решение. Не появится какое-то другое решение, например, мэра, там министерства транспорта, краевого, который скажет, что можно еще подвинуть ГАИ там и так далее. Еще раз скажу, что в составе рабочей группы существует... все есть, все, все, все есть, и, есть, и все проголосовали за... А, Павел, как все. вы относитесь? Вы знакомы с тем вариантом, который в итоге выбрали? Нет, его еще никому не показывали, за исключением mm -hmm. рабочей группы. А вот те два варианта, которые обсуждали, они принципиально для вас отличаются? Для меня принципиально не отличаются, ровно по той простой причине, что... Они не были исследованы по гидродинамической модели По которой можно было хоть что-то понять Вернее, они были исследованы на разных программах, на разном софте Но, насколько я знаю, ни один из них с действительно Проверку, проверку да, теории, и да, да, проверку да. не прошел. У нас есть телефонный звонок уже сейчас Но ну, давайте, вот прежде чем мы гостей представим, примем телефонный звонок Добрый вечер Мы слушаем вас, как к вам обращаться? Александр да, как вам обращаться? Вы в прямом эфире. Александр, Александр да, слушай вас. Слушаем вас. Э, я хотел вот что -то сказать только одно. Не имей машины, не имей головной боли. Ты дорогами и прочими вещами. Ну, ясно, мы услышали ваше мнение, да. но я думаю, что все-таки назад нам уже дороги теперь нет, все на городской транспорт не пересядут, поэтому будем все-таки разбираться с этой ситуацией, с тем основанием, что... Машины э, в городе ездят и будут ездить по служебным, частным и прочим самым делам. Но давайте подробнее познакомимся с нашими гостями сегодня. Визитка наших гостей. Юрий Владимирович Шелепанов. Родился 31 марта 1981 года. Закончил Красноярский политехнический институт по направлению организации и безопасность дорожного движения. С 2001 по 2012 служил в ГИБДД по городу Красноярску. С 2013 года работает в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска. Начальник отдела организации дорожного движения. Павел Анатольевич Табров Родился 17 июня 1969 года. Учился на факультете автоматики и вычислительной техники Красноярского политехнического института. Генеральный продюсер студии «Город». Руководитель Красноярского отделения Федерации автомобилистов России. И я напоминаю вам, что мы работаем, как всегда, в прямом эфире, и по телефону 258-11-26 можно дозвониться в студию, задать свой вопрос, высказать свое мнение. Но все-таки давайте высказывать мнение о том, как организовать движение автомобилей, а не предложение а, с ними проститься. А я напоминаю вам, что в течение всей передачи у вас есть возможность по СМС... Отправить свое мнение. Мы, мы спрашиваем на сегодня, и спрашивали до этого на сайте нашей телекомпании. Как по-вашему, думала ли мэрия о Красноярцах, закрывая мост э, на Брянской? Да. И если вы считаете «да», то нужно набрать, ну, в общем, для всех вариантов номер голосования. Для СМС-голосования 9020. кодовое слово «ЖМ». Не забудьте поставить после этого пробел. И дальше варианты «да». Это цифра 1, нет, это цифра 2, ну а ходить пешком, и тогда не будет пробок, как сегодня Александр нам уже предлагал. Или вот, если вы своего мнения не сформировали, то это цифра 3. В конце э, программы мы, как всегда, подводим итоги. Ну а теперь давайте познакомимся, ну такой, посмотрим обзорный по этой проблеме материал нашего корреспондента. В нем, в нем есть все цифры, факты и некоторые схемы. Смотрим сюжет. На мосту через Качу, соответственно, повлекут определенные неудобства для жителей города в плане того, что необходимо урегулировать то движение автотранспорта, которое на сегодняшний день может ну, Одним словом, будут проблемы с движением автотранспорта. То, что главный хозяйственник Красноярска Игорь Титенков называет проблемами, красноярские автомобилисты припечатают совсем другими, нецензурными словами. Даже без всякого ремонта эта развязка между улицами Калинина, Брянской и Второй Брянской дважды в день, утром и вечером превращается в одну большую пробку. Как ездить, когда мост перекроет через Качу, вообще представить невозможно. То есть, если у нас здесь две полосы останавливаются, то кто-нибудь вот начинает и... Пошел или так, или так, или на разворот. Поэтому это вот такое предложение. Горожан уже предупредили. На 8 месяцев, ровно столько говорят продлится ремонт, придется искать альтернативные пути и объезды. Специалисты красноярск проекта и Управления дорог подготовили временную схему. Они предлагают улицы Морчака на участке от проспекта Котельникова и до развязки Калинина сделать односторонней, А на пересечении улиц поставить светофор. Сейчас на машины движутся в обе стороны. Проезд у больницы Кувсин также предлагается сделать односторонним. На перекрестке опять же установить светофор. Не забыли и о пешеходах. Движение пешеходов будет организовано через реку Кача, так как подрядная организация при перекрытии моста при производстве работ не может в преддверии техники безопасности допустить туда пешеходов и также транспорт. Поэтому предусматривается устройство временного моста. Скорее всего, это будет мост деревянный через реку Хача, со всеми устройствами для обеспечения безопасности пешеходов. Изначально планировалось, что ремонтные работы начнутся 16 февраля. Но городские власти вспомнили, в Красноярске в эти дни пройдет экономический форум. Гости не горожане, поэтому их в пробках держать нельзя. И сдвинули сроки на март. Заодно решили, что первая схема движения во время ремонта небезопасна и предложили вторую. Впрочем, и ее тоже пока не утвердили. Так что вопросов вокруг ремонта пока больше, чем Ответов. Кстати, в США мост длиной в тысячу метров был смонтирован всего за 48 часов без нарушения нормальной работы транспорта. Юлия Лебедева, Павел Ланицкий, программа Живые мысли. Юлатим, мы давайте теперь точно еще раз подскажем то, что с чего мы начали. То есть расскажем, что на самом деле схема утверждена. Да, на сегодняшний день именно сегодня, в 11 часов дня сегодня в департаменте горхоздейства в составе рабочей группы была утверждена окончательная схема организации дорожного движения на данном участке. Участок этот у нас перекрытие через мост, мост через скачу на улице Брянская и улицы Калинина. Временный мост, о котором вы говорили в сюжете, э, и которого, о котором фактически ничего не, э, не рассказывала еще пресса, где он будет? В створе каких улиц? Или он там специально будет как-то организован? Значит, данный мост планируется после берега укрепления реки Кача ага. организовать там, где находится на улице Брянск, у нас остановка общественного транспорта в сторону Слонцов, где активно сейчас переходят жители, чтобы э, не исключать, вот, Движение жителей, которые сейчас ходят Понятно. через мост... А, этот мост будет пешеходный. Пешеходный, пешеходный. только для пешеходов, Понятно. чтобы они могли с улицы проспекта Котельниково переходить Понятно. на улицу Полянина. А, вот есть ли какие-то расчеты? Вы как специалист, который специально учился, поэтому в ГИБДД работал, сейчас отвечает э, за организацию дорожного движения. Вот время проезда в час пик на сколько процентов увеличится, во сколько раз ну, тут скажу, что здесь, конечно, не надо строить иллюзий, потому что все понимают, что заторовые ситуации будут возникать, да, будет тяжело, но будет не критично. Движение будет идти. То есть у нас не будет пробок. Пробка – это у нас, когда стоит транспортное средство с нулевой скоростью. Да, зато ситуация будет. Но еще раз повторю, что это не критично, и поэтому в пиковые часы, конечно, движение транспорта ухудшится на 20%. Юрий Владимирович, по-моему, вы уходите от ответа. Все-таки 15-20% ну, по времени. Вот Есть какие-то сейчас у вас данные, как у специалиста организации движения, сколько все-таки, там условно, от Кольца на Северо-Енисейской до, ну, до выезда туда вот уже, на проспект Котельникова? Сколько в цифрах, это э, В цифрах по транспортным средствам составит 1200 автомобилей час по каждой полосе. По времени движения? По Нас времени ты... движения это с 7 до 9 утра и с 5 до 20. По, по времени, за которое этот участок преодолевает машина? Таких, к сожалению, данных нет, их угу. невозможно получить, потому что существует еще... Э, только та компенсация времени, которая уходит на маневрирование, на ДТП, на поломку автомобиля, на различные непредвиденные... Но все-таки, если я скажу процентов 15-20, это будет э, оптимистичный Во... прогноз? Или два раза? Но я думаю, что будет оптимистично. 15-20%. У нас, нам дозвонился Александр Владимирович. Добрый вечер, Александр Владимирович. У вас предложение, мнение. Мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Я, я хотел задать вопрос специалисту. Нельзя сделать временный мост через Качу, такой, как делали, когда везли большие железные конструкции, сигары, на нефтеперегонный завод Ватинск. Почему нельзя? Они же не давили мосты, они просто объезжали их мосты. Почему нельзя сделать такой переход, чтобы люди не стояли в пробках? Спасибо. Спасибо вам. Рассматривался вопрос временных там понтон, легковозводимые есть мосты, из, сапер, саперные войска у нас этим занимаются, например. Да, инженерные войска. Инженерные точно... войска, да, саперы. В Конечно, войсках. такой вопрос, безусловно, рассматривался. И вот гражданин, который нам звонит, поверьте, эта идея была с самого начала, но... Мы понимаем, что, как сказал человек, который позвонил, что значит, в сторону нефтеперерабатывающего завода, но вы не забывайте, что нефтеперерабатывающий завод, все эти большие конструкции визлечи по федеральной трассе. То есть федеральная трасса не имеет такой интенсивности и такого плотного потока движения, как в городе Красноярске. Мы рассматривали, чтобы сделать временный мост ближе к МП по улице МРЧК, чтобы могли автомобилисты преодолевать реку. Но мост это инженерное сооружение. Чтобы устроить мост, это нужно сделать проектно-изыскательские работы, геологию это очень серьезное. То есть все строительство моста, но непосредственно вытекает у нас в безопасности. Поэтому строить такое сооружение. Пусть даже временное, это наибольшие затраты времени и финансовых средств. Ну я просто рассказываю вам, что мы в эту развязку вошли с таким проектом, когда который корректировали через суд потом. Там не были учтены линии опоры и передач, там какие-то конструкции были внизу. Да, ну короче, Александр Владимирович, не можем мы к сожалению делать хорошие проекты. А... Павел Анатольевич, как вы оцениваете эту ситуацию, есть ли у вас альтернативное мнение? Потому что ваш представитель был в рабочей группе и, я так понимаю, утвердил. Егор работает в составе рабочей группы и в рамках рабочей группы, но основное же мнение... Ну, то есть, он работает в той ситуации, в которую его поставили, и нужно искать э, выходы из этого. Мое же мнение заключается в том, что не нужно было закрывать этот мост этой, э, в этом году. Ровно потому, что работал он какое-то время, достаточно уже долго, и продолжил бы дальше работать до тех пор, пока бы не построили эстакаду. Потому что... Когда делали проект этой развязки, там было все посчитано, и посчитано было очень тщательно. Там была гидродинамическая модель, в которой учитывались все потоки, то есть направление машин, откуда она выезжает и куда движется. Так вот, потоки эти показывают, что там есть два основных потока. Первый это Брянская Котельникова, второй поток это. Калини... Я Калинина, Вторая я -я Брянская Паш, вот все-таки Секунду, я да, договорю да, немножко, минутку да. Калинина, Вторая Брянская Вот этот поток Калинина, Вторая Брянская Он никуда не денется Мы его сейчас начинаем изгибать через Брянскую То есть добавляем в тот поток и получается, что он удваивается, не дай бог, какая-то одна самая маленькая авария, а мы видим, что у нас количество этих самых маленьких аварий увеличивается постоянно. Там все станет колом. Я езжу там каждый день, я живу в Дрокино. Я вижу же, как это происходит. Я до 8 часов вечера не выезжаю из города вообще в принципе. Угу. А вот все-таки, почему, по-твоему, да, по мнению вашей э, соответственно, ассоциации э, Федерации, прошу прощения, не принимается вот такое решение? Почему вообще что с таким мэр проектом... поставил задачу. Мэр поставил задачу сделать все короче. в этом году. Понятно. Все, ее побежали исполнять. Смотрите, решение, решение о том, как будет обижаться пробка, было принято сегодня в 11 часов. То есть тогда об этом никто не думал вообще в принципе. Сказано Закрыть, сказано, доделать, все ну вот Мне нравится решение мэра, потому что он ограничивает, ну, как бы, так сказать, вообще этот долгострой. Потому Очень что, хорошо. Есть что есть развязка переходит есть, в есть эстакада в и есть в следующем году мост. Очень простое решение. Понятно. А мы сейчас примем э, мнение еще одного красноярца. Анатолий, добрый вечер. У вас вопрос, мнение. Мы слушаем вас. Добрый вечер. В одной из передач прозвучало, что ширина этого моста, который сейчас существует будет увеличено вдвое. Вопрос, почему не построить вторую половину, а потом, чтобы самозаняться ремонтом первой. Угу, угу, угу. А, я понимаю, Юрий Владимирович, что все-таки это вопросы не совсем к вам, потому что вы организации уже построенного, а здесь уже, а, там, что называется, проектировочно-строительные вопросы. Но я думаю, что вы все-таки многие варианты рассматривали, и вы разговаривали с проектировщиком. А рассматривался ли такой вариант? Да, безусловно. Это, конечно, является проектным решением. Проект прошел государственную экспертизу, и целесообразно его вводить в эксплуатацию. Почему идет в две очереди? Потому что в первую очередь делается у нас пролет через Качу, этот мост да, он расширяется. Второй очередью это у нас идет эстакада над мостом. Мы понимаем, что при строительстве нам нужно будет заводить технику, ставить тяжелый демократл, различную тяжелую технику там, расположить ее. Ну, скажем... ли говорит о том, почему бы не оставить вот действующий мост и параллельно ему, поскольку он из двухполосного делается четырехполосным, да, ну, фактически, на самом деле, строго говоря, он двухполосный, сейчас однополосный, да, просто в терминологии строительной, там, две полосы, это когда четыре полосы на самом деле, две полосы, но неважно, вот почему не оставить и рядышком не построить? Потому что та развязка, которая там предусматривается, она должна совпадать со створом второго яруса, который будет проходить над этим мостом. Ну, то есть, нынешний мост вообще уже, его надо просто демонтировать до такой степени, что использовать его в этом нельзя. Есть, никто не задает вопрос, почему э, сейчас этот мост невозможно ставить. Ответ очень простой, потому что время пришло его ремонтировать. Понятно, понятно. То есть, его э, оставить в таком виде невозможно. А пускать, э, так сказать, э, отремонтированную с двухполосным, а потом его еще ремонтировать некоторое время, ну, без этого у нас хватает. У нас есть еще один телефонный звонок, который мы попробуем принять до рекламы. Мы его, по крайней мере, примем, может быть, отметим после. Слушаем вас. Как вас зовут? Алло, меня зовут Юрий Алексеевич. Паде, пожалуйста, Елисей. Там немножечко, чуть-чуть скольз, касались понтонного моста, но ответа мы не услышали, почему нет. И второе, самое главное. Я не раскрою никакой военной тайны. В Министерстве обороны есть стратегические войска, которые используют готовые механические мосты. У нас сейчас замечательный министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу, почетный гражданин города Красноярска. Уважаемая мэрия, обратитесь к нему за помощью. У вас все проблемы будут решены, и платить за это ничего не надо будет. И городки стоят пустые. пустые да, тем более я военные, напоминаю, где можно что... Держать. А что Кужегедович вообще является и почетным гражданином Красноярского края. Так что, принять участие в судьбе, в судьбе территории, которая наградила его таким высоким званием, во-первых, он обещал, а во-вторых, святое дело. А Мы прервемся на рекламу. После рекламы, Павел, все-таки, что в сегодняшней ситуации можно сделать, я вас спрошу. Что вы предлагаете? Мы прервемся на рекламу на седьмом канале. Collection. Коля, не нервируй меня. Ее фразы цитируют миллионы. 19 февраля на сцене Красноярского музыкального театра драматическая комедия Леона Измайлова. Я, Фаина Раневская. Выкидыш Станиславского. Справки по телефону 214-60-08. Для лиц старше 16 лет. Россия и страна ДР от политики интеграции к проектам развития. Весь мир переживает глобальные изменения. Какая роль здесь отведена России? Мы обсудим это на Красноярском экономическом форуме с 25 по 28 февраля. Итак, Павел Анатольевич, все-таки что можно сделать? Понимаешь, вот ситуация зашла уже до такой степени, что его хотели вообще через неделю закрывать, через две недели. Теперь до марта а, передвинули. Вот все эти варианты, которые мы сейчас рассматриваем, там, понтонный мост, обратиться к шайгу. Но я понимаю, что если бы у нас тут был пожар, слава богу, что его нет, да, или, так сказать, там, землетрясение, и надо было бы заменить его, тогда бы нам развернули быстро. Но все-таки мирное время, и слава богу, что мирное время. Все-таки что можно сделать-то сейчас? Во-первых, ну, можно, не во можно отложить до весны. Я думаю, что там 3-4 месяца эта конструкция еще вытерпит. Это первый вариант, самый радикальный. Второй вариант, если, вы, если уже все решения приняты, остановить больше ничего невозможно, Бога нет, как мы знаем, а, не демонтируя мост, запускать эту схему движения. Если она работает в течение там, двух, скажем, недель, да, тогда уже дальше решать проблемы с мостом. Если вы ее сейчас разберете, по велению там, мэра или еще кого угодно, и эта схема вдруг не заработает по каким-то причинам, значит мы там встанем и встрянем очень хорошо. Вот тогда придется, тогда думал, придется заканчивать, выз вызывать кругетные. Да. На самом деле, вот смотрите, а, смотрите, Юрий Владимирович, вот. А... Это правильное, на мой взгляд, решение. Потому что история всех наших развязок красноярских заключается в том, что мы долго строим, потом торжественно разрезаем, и не меняется ничего. Я могу еще раз напомнить вам, что такая же ситуация была в Северном, там Комсомольское, Воронова, еще там третья улица какая-то, помнишь, да? да? Три месяца мы возились, потому что там все стояло вместо... И замечательная развязка во все стороны. Теперь такая же ситуация через путепровод через... в Северном также. На Комсомольский проезд запустили, и вместо того, чтобы все быстро поехали, все наоборот встали колом. Игорь вообще, почему так происходит? Ну, могу вам сказать, что на сегодняшний день, что касается моста через реку Кача, при перекрытии никто его не оставит без внимания. Это будет ежесуточно мониториться, потому что сейчас на базе управления дорог... Создается отдел по мониторингу и оптимизации дорожного движения. Секундочку, подождите, а кто будет мониторить-то? Если вы запускаете сюда строители и первое, что они делают, они его начинают, соответственно, демонтировать. Назад обратной дороги нет, как вы понимаете. Но Мы не демонтируя можем... старое полотно, невозможно сделать и новое? Нет, я понимаю. вот На самом деле предложение заключается в том, чтобы... но ну, теперь вы решили в марте, там КЭФ нет, нужно Запустить время да. Кефа, ради бога, пускай там эти 10 машин, э, приезжих звезд, ну поездят Запустить хотя бы на недельку, на недельку не разрушая мост, моста. И если вся ситуация благополучно разрешается. У нас, на самом деле, кризис начался, у нас сейчас количество пробок, на самом деле, в городе. Я еще пока никаких объективных данных не имею, но субъективно, вот, мне кажется, что я на работу добираюсь вот к передаче во время пробок быстрее. Кстати, вы подтверждаете это? Ну, как автолюбитель, я езжу так же, как и вы, и попадаю в и в заторовые ситуации, и не в заторовые ситуации. Все в зависимости от того, какая дорожная обстановка, она зависит от многих Но все-таки после Нового года, вот, все-таки активность на дорогах, количество автомобилей на дорогах, то ли бензин начали экономить, то ли деньги просто вообще стали да, меньше ездить. Ну, в общем, короче, есть какая-то такая ситуация в ну, отчасти есть. Отчасти есть, да. Ну, тем более, что лето начинается... Все-таки летом... Хотя куда мы поедем, это на непонятно. На дачу. Ну, да. смотри, Но все равно движение шаги. во время отпусков падает. Нет. За город, вот в этом месте, движение здесь и на Бугаче очень интенсивное. Потому что люди, очень много людей живут за городом, ездят из города на работу, и... а летом они живут на даче. Можем мы попросить вас, Юрий Владимирович, я согласен с тобой, потому выезд там там пятницу, субботу, воскресенье. Да, да, да. Да, мы знаем и Свердловскую, и в эту сторону. Я, правда, не но ну, на самом а деле, да, я в прошлом году чуть не опоздал на самолет как раз на этом перекрестке. А можно все-таки, если ваша рабочая группа или там с предложением выйдет, сказать, на мэра и все, все-таки хотя бы на неделю сделать пробное какое-то движение, не, раз... не нарушая еще этого моста? Я думаю, что данный транспортный узел, он у нас ежедневно находится в одном и том же состоянии, поэтому не обязательно делать неделю. Я Нет, согласен с коллеги, но в тест Мы же работаем, на... он сейчас работает. Давайте его на неделю закроем и посмотрим, что там будет происходить. И если эта схема замечательная с работы, с односторонними по МРЧК там как ну, называется больница переулок. гуфсин да да спецучреждение там а, какой-то безымянный переулок есть да ну безымянный ну, без без который без называет улицу говорит. морчика с улицы брянской да. а, и вот светофор который будет возвратное движение а, со второй брянской потом направо с уходом и вот по новой да? но сейчас нам ее как раз показывают эту схему а, вот она как если она заработает тогда все будет нормально я с вами абсолютно согласен, здесь согласен с коллегой, и хочу сказать то, что э, в преддверии перекрытия моста, соответственно, будет выставляться дорожный знак в информации, да. вот на данном участке, это первое. Второе, хочу сказать, что на сегодняшний день разработаны у нас информационные щиты для водителей, которые будут и при въезде в город со стороны М-53 выставлены, это у нас идет э, направление автодороги Байкал и непосредственно по районам города со стороны октябрьского железнодорожного центрального и советского района с путями объезда данной территории, которая будет находиться в ремонтах, и, соответственно, когда уже выставятся эти щиты, дорожно знака, информация о временной Вы точно меня слышите? Вот, везде... значит, когда мы вот это все выстроим, вот когда мы это запустим, можно все-таки, вот э, в течение там, не знаю, недели предлагает э, представитель не фе не федерации не автомобилистов. автомобилистов. Ну, ну, потому что надо э, получить все дни недели, включая субботу, и воскресенье. Да. Вот. И если эта схема не сработает, если там все встанет колом, все-таки отказаться от нее и поискать другую? Я и говорю вам, да. Это, это возможно. возможно. Мы Хорошо. рассмотрим, потому что, еще раз подчеркиваю, это нужно все делать комплексно, но не так, что перекрыли и про это забыли. То есть, Хорошо. Таким вот а, есть еще телефонный звонок. Спасибо, что вы к нам дозвонились. Да, уже долго ждали, да, и все. Значит, э, вот у меня все-таки вопрос, э, Павел, наверное, к тебе, поскольку человеку из администрации очень трудно сказать. Вот, вот ощущение такое, что мы все эти проекты делаем, может, у нас просто опыта нет, да, в Красноярске, это будет действительно первое многоуровневое. Потому что э, эту многострадальную связку она действительно стала ставить. Смотри, там супчик разорился, да. Мост э, трансмост, да? значит, э, подрядчик просит через суд увеличить фактически в два, э, в два раза срок. Потом идут строительные работы, вдруг начинаются там э, магистрали, открываются во время работы. Более когда того, уже освоено, говорит, что он не успевает. Сделать, да? там э, только супчик, у него 44 миллиона. Да. Сколько освоил из миллиарда 300 миллионов сам подрядчик, еще пока не сообщается. Но видимо, много уже, да. Все-таки в чем причина? Причина в том, что мы делаем все с ног на голову. То есть мы не планируем а, такие вещи. Мы не планируем дороги вообще, в принципе, своем. Правильно говорил вот товарищ-специалист из Перми, да, а, по планированию. Да, да. На, а, на городском форуме. Да, в он абсолютно правильно сказал. То есть у нас мы делаем все кусками и не планируем. То есть принимается некое решение, а потом все бегут его выполнять. Это то же самое, что у нас не работают э, полосы движения общественного транспорта. Потому что все борются за то, чтобы она была, а как она будет функционировать, вообще никого не волнует. То а... же самое здесь со строительством дорог и развязок. Нужно брать хороший софт, нужно это все планировать, исследовать тщательно, смотреть, как идут потоки, а потом, исходя из этого, принимать решения. И каждое решение нужно также тестировать. Это грамотный, научный, современный подход. Везде так делают. Почему мы так не делаем, непонятно. Угу. Юрий Васильевич, у меня конкретный вопрос уже, а потом будет общий вопрос. А с какого числа заработает эта схема вот в том мнении, которое сегодня приняла рабочая группа? Вот без нашего с Павлом. Сегодня, так сказать, вашего Ну, предложение, что не пойдешьте а <laughs> предложение, поэтому я вам пообещал, что оно будет рассмотрено. Да, конечно, мы это сделаем, но может быть не на неделю, а на гораздо короткий срок. Это взять два будних дня и один день выходной, например, четверг, пятница и суббота. Скажите, куда мы так торопимся, я не понимаю. Куда а... мы торопимся, объясните мне. Ну, потому что мы вообще задерживаемся с ней. Мы в октябре ну, уже... В октябре года мы будем строить были. этот мост длиной 30 метров. 8 месяцев. Мы Но, не можем неделю не, не, потратить да, на это, то, чтобы. Это убедиться. тема другого, другого, других живых мыслей, да, что у нас будет происходить. Все-таки, вот сейчас, на, на сегодняшний день, какое действует решение? С какого, с какого числа? Первое марта. 1 марта. День окончания и все. Значит, с 1 марта, соответственно, в любом случае примут, не примут решение. Значит, движение по этому мосту через Качу будет остановлено, и потоки пойдут э, с Майерчика, соответственно, на Брянскую. Ну вот по той схеме, которую, которую мы приводили и которая сегодня была. Да, которая будет, как я уже и сказал, ежесуточно мониториться, приниматься какие-либо решения в случае какой-то ситуации, если она будет ухудшаться, что-то меняться будет, в том числе это светофорные. Скажите мне, пожалуйста. А вот рассматривалось ли в администрации вообще создание департамента транспорта? Вот как это было сделано в Перми? Потому что на самом деле вот вашего отдела для нашего города не хватает. Но департамент на самом деле у нас уже существует в администрации города Красноярска. У городского хозяйства включают туда все. И, так сказать, там и строительство, и ЖКХ, и много чего там. Вот На базе управления дорог сейчас создается отдел который уже начинает функционировать отдел именно по мониторингу и оптимизации дорожного движения, который поставлен уже на контроль главы города. По спасибо большое, задачи. спасибо большое. Итак, думала ли мэрия о красноярцах, закрывая мост? Смотрим итоги СМС голосования. 56 процентов говорят нет. Вы знаете, думала, но вот что-то все-таки маловато. Это мое предложение. 20 процентов только поддерживают. Вот то, как происходит процесс принятия решения. В СМС, да, другого варианта не было, 80%. Вот мнение тех, кто сейчас смотрит передачу СМС, нам отправляет, и тех, кто был в интернете, расходится. Спасибо большое, мы исчерпали свое время в эфире, и прощаемся с вами до следующей недели в «Живых новостях» в следующую пятницу, ровно 8 часов вечера.